Добро пожаловать в онлайн-конструктор мебельной фабрики Вардек. Для начала проектирования вам необходимо ввести параметры помещения, а также изменить покрытие стен и пола, чтобы добиться максимального соответствия с вашим интерьером. Переходим к проектированию. Начинаем с напольных модулей. Порядок не имеет значения. Важно соблюсти размеры и пожелания по функционалу. Для полноты картины и соблюдения размеров ставим холодильник. Далее, приступаем к проектированию навесного ряда шкафов. Удобнее начать с углового шкафа. Высота, на ваш выбор, 72 или 92 сантиметра. Устанавливаем накладки на боковины шкафов, при необходимости. Далее они будут в цвет фасадов. В настройках проекта выбираем цвет фасадов нижних и верхних шкафов. При этом не забываем изменить цвет боковой накладки. При использовании в проекте шкафов с витриной, выбираем стекло, а также вариант растекловки. Позиции ручек также можно установить индивидуально на каждый шкаф, но отверстия под ручки делаются при сборке. Кухня по столешнице получается полтора метра плюс накладка 1,6 мм на 2 метра 20 сантиметров. Мм. Исходя из этого, нам необходимо два полотна столешницы с распилом на эти размеры. Переходим к выбору столешницы. Выбираем тип расчета «Ручная» для удобства. Устанавливаем первое полотно. Вторую часть удаляем из проекта. Распиливаем второе, остаток также удаляем. На каждой столешнице дополнительно можно установить опции ⁇ Кромкование, угол и другие. Выбираем в параметрах проекта цокольную планку, которая закроет ножки нижних модулей. Также ее можно добавить из общего каталога, по длине кухни. Переходим к опциям. На каждый модуль выбираем необходимые. На напольный модуль 200 ставим опцию без присадки для дальнейшей установки выдвижной корзины. На навесной 20-й, опцию Push to open, открытие нажатием и отключаем ручку. На остальные шкафы – опции «Петли Сенсис» – доводчики. На шкаф под духовку – доводчик для метабокса. Добавляем аксессуары через общий каталог. Сушилку для посуды по размеру модуля, в которой она предусмотрена. Лоток для приборов, также по размеру модуля. Заглушки. Шину для навески шкафов рассчитываем по длине верхнего ряда шкафов. Плинтус для столешницы, мы выбрали плинтус квадра. Он также считается по длине столешницы. Нам нужно две штуки и комплект заглушек к ним. Планки для столешниц, торцевые, для закрытия торцов. Угловая планка для соединения двух частей столешницы в углу. Выдвижная корзина в модуль 200. Для визуальной картины проекта можно добавить технику. Чтобы не пропадало место над холодильником, можно использовать там навесной шкаф, с применением опции «Газлифт» или «Дуа Стандарт». Можно сделать фото проекта, а также посмотреть его в чертеже.